Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Козерог на март месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донат. Желаю вам, Елена, любви, удачи, счастья, процветания. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие Козероги, что ждет вас в марте, какие возможности у вас, какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут. Итак, карта задачи карты событий, настроения, карта работы, карта отношений. И сразу мы возьмем колоду трансерфинг реальности, которая учит нас менять свой реальный окружающий мир только тем, что мы меняем свое мировоззрение, свои мысли. Итак, дорогие козероки, задача девятка пентаклей. Это, конечно, финансы, это, конечно, денежки. И карта говорит о том, что в этом месяце очень важно заниматься вот этими финансами, э, вопросами. Конечно, это не только финансы, это еще и наш комфорт, наша жизнь такая спокойная, стабильная, э, уверенная. И в этом плане вы должны поработать в этом месте, если у вас это не так, и сделать свою жизнь такой. Еще одно значение этой карты, что какая-то женщина обеспеченная или такой человек, который занимается поддержкой искусства, кино, такой человек может вам помочь в каких-то ваших вопросах или в решении важных вопросов. Давайте перейдем к событиям. Карта умеренность, карта добродетеля. Карта приходит тогда, когда вы в чем-то не умерены В деньгах, в тратах, я имею в виду. Может быть, какие-то есть вредные привычки, с которыми надо закончить. Может быть, здоровьем вы не занимаетесь, да, губите свое здоровье какими-то вредными привычками. Здесь карта говорит о том, что будь умерен в чем-то. Может быть, вы свои желания не, измеря... не соизмеряете с своими возможностями. Делаете чего-то слишком много. По этой карте хорошо, когда вы себя в чем-то ограничиваете. Тогда эта карта приносит успех. Когда вы э, э, терпеливы, когда вы ждете, можете ждать результата, можете ждать ответа, не сердясь там на кого-то, не становясь раздражительным. Вот эти все добродетели вы должны открыть в себе в этом месяце, и тогда к вам придет девятка чаш, вот она очень похожа на то, что в ваших задачах стоит «Когда я самодоста... самодостаточен, когда я уверен в себе». Когда я готов к любой ситуации, меня устраивает любая ситуация, я просто внутри себя создал вот эту гармонию, которая вот у нас по первой карте идет, да, я стал, может быть, умерен в чем-то, и тогда у меня вот дела пошли на лад, все налаживается, и на работе, и дома, приходит какая-то прибыль, я получаю деньги, да, потому что я проявил вот эту добродетель, я был, стал в чем-то умерен. Карта успеха, карта спокойствия, такого, карта праздника. И смотрите, две карты такие. Такое ощущение, что полмесяца вы можете прям э, что-то праздновать, отмечать и наслаждаться жизнью. Но это стоит у вас и в задачах, потому, поэтому это правильно. А, ну это, конечно, не только наслаждение жизнью. А, тройка чаш говорит о том, что я получаю результат тот, которого я хотел. Я получаю, может быть, даже больше того, на что я рассчитывал это может быть и прибыль это может быть финансы какие-то ко мне приходят или у меня какая-то сделка удачная получилась я получил тоже хороший может быть заказ получил хорошую оплату это за столь с дорогими близкими какими-то людьми с кем мне приятно общаться с кем я получаю удовольствие и радость от жизни с кем я могу поделиться разными своими Тайнами, может быть, да, или успехом, и я не боюсь, что мне будут завидовать. Карта советует, что если вы вот здесь сидели дома, да, и ждали гостей или ждали каких-то событий спокойно, то вот эта карта, она говорит, выходи в люди или зови гостей к себе, устрой какой-то праздник, общайся с людьми. Если где-то были какие-то ссоры, то иди на компромисс во всех смыслах очень приятная карта, как в работе, как в отношениях, в любой ситуации, она несет позитив, и это стоит в завершении месяца, это очень хорошая карта для окончания месяца. Карта «Смерть» выполнена на работу. Она говорит просто о том, что завершается какой-то цикл и начинается новый. Придут какие-то перемены. Могут, э, может смениться начальство, может прийти какой-то новый сотрудник, может переехать офис, могут прийти какие-то новые нормативные документы, которые ну, как бы полностью меняют направление вашей деятельности. Карта перемен, причем эти перемены могут прийти неожиданно, перемены, которых вы не ждали, но они приходят для того, чтобы завершить определенные этапы, начать новый Поэтому здесь какие-то перемены, если будут приходить, самый главный совет не сопротивляться этим переменам, потому что они так или иначе все равно придут, а когда мы сопротивляемся, мы просто создаем себе проблемы. А когда мы все принимаем, то, что приходит новое, тогда они проходят легко, быстро для нас и позитивно. Давайте посмотрим по отношениям. Карта Звезда. Ну, вот эта карта, она говорит, что здесь у нас будут как раз хорошие какие-то новости, встречи, вот как раз праздники, скорее всего, да, вот эти несут нам вот эту позитивную энергию, и карта тоже общения, вот эти две карты похожи между собой, и вот эти события, о которых мы говорили здесь, они происходят, скорее всего, дома. И карта Звезда, конечно, говорит еще о том, что, возможно, кто-то из вас будет обращаться к астрологам или какого-то другого направления эзотерикам за советами. И это общение принесет позитив, какие-то новости такие, которые вдохновляют, которые направляют на что-то новое, которые открывают свет в конце тоннеля и показывают, все, теперь все будет хорошо. Эта карта говорит о том, что если ты просил помощи у высших сил, если ты обращался к ангелам-хранителям, вот, кстати, забыла сказать, что здесь у нас высшие силы присутствуют в вашей жизни, да, в этом месяце они помогают вам. Если ты просил высшие силы о помощи, то помощь тебе в этом месяце придет. Тебе будет дан шанс что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. И только ты решаешь, воспользуешься ли ты этим шансом? Давайте посмотрим. Трансерфинг к реальности карту. карта, которая учит нас менять свою реальность только с помощью того, что мы меняем как, каким-то образом свои мысли. И карта говорит о том, что если вы хотите оказаться в раю, то оденьте на себя розовые очки и не слушайте а, того, кто призывает их снять. Фиксируйте свои, свое внимание на всех позитивных моментах в своей жизни – Любое там уступили вам место в транспорте, э, или там э, на дороге, да, кто-то вас пропустил, или э, кто-то вам улыбнулся, или поймали там солнечный какой-то лучик. Какие-то вот такие мелкие вещи улавливайте. И э, тогда их будет становиться все больше и больше, потому что на чем мы концентрируем внимание, того становится все больше. И в конце концов, когда мы постоянно на это обращаем внимание, мы, наш мир вокруг нас начинает преображаться, вдруг начинает происходить много позитивных, хороших событий, и нам это нравится. Главное, не забывайте благодарить высшие силы, когда получаете да, какие-то хорошие э, ситуации, какие-то хорошие новости, когда приходит в жизнь какие-то э, хорошие люди и хорошие перемены и даже вот на работе да если что-то неожиданно происходит а встречайте это с радостью встречайте это так как э, будто вы уже знаете что это к лучшему и так оно и будет и карта говорит о том что э, зло как бы оно не уйдет из вообще из реальности но оно уйдет из слоя из вашего слоя да, где вы находитесь из вашей вот это с вашей дороги и вы просто не будете с этим сталкиваться, не будете видеть этого негатива, потому что вы концентрируетесь на э, позитивной стороне жизни. А мир нам всегда дает то, что, на чем мы концентрируемся. Итак, дорогие козероги, прекрасный месяц. Занимайтесь финансовыми вопросами, создавайте себе комфортную вот такую жизнь, ограничьте себя немного в чем-то, чтобы получить результат, порадоваться ему, отметить его наслаждаться потом жизнью. На работе встречайте перемены все с радостью. Дома будьте готовы к хорошим новостям, к хорошим каким-то изменениям. И не забывайте, что чем больше мы концентрируемся на позитиве, тем больше и больше его становится. Я желаю вам, дорогие друзья, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, как вам откликается расклад, насколько вы чувствуете себя, готовыми к этим переменам. Еще раз, дорогие друзья, удачи вам, до новых встреч, до свидания.